Всем привет! С вами Екатерина Клопенко. И сегодня я хочу поговорить об очень уникальном продукте, продукте Wellness, да, продукте, который предназначен для здорового питания. Это коктейли Nature Balance. Вот таким вот образом они выглядят. В руках у меня находится именно Wellness протеиновый комплекс, да. Но это одна из модификаций, да, именно вот, вот этих вот коктейлей Nature Balance от Арифлейм. Просто сама коробочка, да, я ее уже пересыпала в банку, и поэтому я вот взяла для показа вам демонстрации вот именно вот, вот, так, вот такую коробочку. Итак, о чем вообще сегодня хотела поговорить? Хотела поговорить, как и кому, да, возможно предложить вот подобный комплекс, да, подобный коктейль или подобный протеиновый комплекс. Как, каким людям, да, это можно предложить? Для чего мы можем им это предложить в первую очередь? Почему у меня назрел такой вопрос? Потому что, когда я пришла в самый-самый первый раз, да, когда только-только как раз появились а, вот эти вот замечательные коктейли, я их воспринимала как а, продукт для похудения, для коррекции веса конкретно, да, что это продукт для похудения. Ну, так как я и не, в общем-то, никогда не сидела на диетах, абсолютно никогда в жизни не сидела на диетах, и а, не придерживалась правильного питания, для меня этот продукт был вообще как бы, скажем, незачем. Ну, зачем мне? Я не собираюсь худеть и так далее. Зачем мне этот продукт нужен? Вот. Но когда я э, в итоге вернулась э, совершенно недавно да, в компанию, э, я решила уже с другой стороны да, э, рассмотреть или, э, скажем так, изучить, а что же это за продукт. Итак, э, конечно же, э, коррекция веса это классно, но но, вы знаете, ко мне попала в руки книжка, вот такая вот очень интересная, и в этой книжечке есть комментарий, да, комментарий э, велик, ну, великого, скажем так, человека, это кардиохирурга из Швеции, из Тихстена, да, как раз создателя вот, вот этих вот всех коктейлей, да, и его команды. Он давал когда-то интервью, и что вот он сказал, почему меня вот так сильно зацепил именно вот этот вот «велнос». Да? «Я не делаю ничего особенного. В нашей стране принято создавать что-то ценное для здоровья людей и не оставлять информацию об этом в научных кругах, а доносить ее до широких масс. Поэтому я просто честно выполняю свою работу». Я смотрела несколько его интервью, и в одном из интервью он сказал, нам страна говорит все время, что вы, да, великие люди, вы молодцы, вы классные, у вас есть возможности создавать что-то полезное и нужное для людей. Неважно, в какой сфере вы находитесь. Пожалуйста, мы готовы вам помогать, но вы создавайте вот это вот для людей и внедряйте, пожалуйста, это в массы. Вот это вот очень важно, как раз вот в Швеции, это вот прям а аспект. Вот. Дальше, и что, почему он пришел вот к этим коктейлям, да, вы знаете, что он является хирургом, кардиохирургом, да, то есть он делает сложнейшие операции на сердце, и больной человек уже после операции, да, бывает, что даже уже в большом возрасте он должен как-то выйти вот из этого состояния, поэтому... Он точно так же сказал, да, для моих пациентов оптимальное питание – это буквально вопрос жизни и смерти, да? Им нельзя дать чего-то больше, чего-то меньше, им нужна только норма. Вот в результате вот этих вот мыслей, да, и появился коктейль Natural Balance. То есть первое, что появилось у него – это коктейль Natural Balance. Он проработал над ним 8 лет со своей командой и создал такой уникальный белковый продукт. Именно продукт – это не бат. Это не бат, это не витаминка, это еда. Еда, которая э, очень хорошо, во-первых, усваивается в нашем организме. То есть э, вот это вот очень большая проблема да, белка, что, э, чтобы усвоилось вот как раз вот тот белок, который нам необходим, да, и в той, в той норме, да, которая нам необходима. Вот. Поэтому это обычная нормальная еда. Скажем так, белковая еда, которую мы иногда, да, думая, что кушаем мясо с картошкой и вроде бы как с салатом, думаем, что мы очень все вкусно белково покушали. Ну, все это ерунда, конечно. Ладно, не важно. То есть нужно понимать, что это не ват, это просто еда. Наша полезная, функциональная еда, да, диетическая еда, не знаю. Что очень важно еще, да, вот в этом продукте? А что здесь есть медленные углеводы, которые очень-очень важны, да, мы знаем, что быстрые углеводы вредны для нас. Дальше, тут есть клетчатка, и здесь есть омега-3. Ну, и в той дозе, которая нужна, необходима нам, у нас тут есть белок. Дальше, что же мы, кому мы можем предложить? Ну, конечно, если возвращаться в историю, то людям, которые находятся после операции, и вся пища для них очень тяжело усваивается – и, конечно же, желудочно-кишечным трактом постоянно там проблемы, да, нужно понимать, что если проконсультироваться со своим врачом, лечащим, да, я думаю, что скорее всего, что он скажет, да, это продукт как раз для тех людей, которые а, только что были прооперированы, и вот он будет вот, реально уникальным. А, далее а, я бы сказала так, этот продукт а, будет полезен для почти здоровых людей. Что значит почти здоровые люди? Наверняка все каждый, каждый знает, да, что вообще идет градация, но нет такого, да, что здоровые, здоровые люди, да, что почти полностью у нас 100% здоровые люди. У нас есть почти здоровые люди. Это те люди, которые, в общем-то, прекрасно себя чувствуют, хорошо выглядят, вроде бы все показатели у них в норме. И вот они считаются не на 100% здоровыми, а почти здоровыми, потому что, ну, наверняка чего-то где-то, ну, извините, у всех какие-то отклонения есть. Поэтому для этих людей этот коктейль будет великолепным дополнением к их питанию, либо замене питания, да, какого-то, допустим, рациона утреннего, допустим, завтрака, да, или, допустим, какого-то перекуса, вы можете дополнять это вот таким вот коктейлем, в результате чего вы со временем почувствуете, что ваша жизнь стала более э, полноценной, что ваша жизнь стала, э, ваш организм да, стал меняться, память начала улучшаться, э, энергия у вас прибавилась, и, и вот э, внутри да, вы чувствуете, что совершенно все поменялось. То есть это вы все увидите. Поэтому э, почти здоровым людям можно всем. то есть, по сути, предлагать можно каждому. Но давайте будем углубляться, да, или, как сказать, более узкую направленность искать. Ну, естественно, если это питание, да, если это здоровое питание, то, конечно, кому можно предложить? Людям, которые занимаются здоровым образом жизни, да, которые не курят, которые не употребляют алкоголь, которые занимаются спортом, да, физической, физическими какими-то нагрузками, да, которые считают допустим, те же самые калории, которые э, соблюдают правила э, еды на тарелке, да, то есть людям, которые увлечены, конкретно увлечены здоровым образом жизни, этот коктейль будет для них спасение. Это я вот процентов вам говорю. Дальше, соответственно, вернулись к тому, что коррекция веса. Либо похудение, да, либо увеличение веса без проблем – компания разработала на уменьшение, на снижение веса, две специальные программы с данными коктейлями, да, где не нужно себя ограничивать, понимаете, вот я почему ненавижу эти диеты, вот когда я говорю, давай на диету взяли? я говорю, да я не буду сидеть на диете, потому что там, там вообще сплошные ограничения, это не ешь, это не ешь, и вообще это какой-то дурдом, вот, что касается вот здесь, да, то во-первых, при употреблении коктейля снижается, скажем так, меняются вкусовые ваши привилегии, да, то есть вы начнете замечать, что вы начали маленечко по-другому питаться, то есть меньше тянет на быстрые углеводы, на булочки, на сладкое, на шоколадки и так далее, да, то есть вам хочется реально питаться правильно, вот не смешно, а вот действительно оно так и есть. Вот так и есть. Поэтому, конечно же, ради Бога, коррекция веса, специальные программы разработаны компанией, которые более плавно, которые более побыстрее снижают вес. Выбирайте, заказывайте, да, как говорится. Точно так же увеличение веса. Если вы к своему питанию будете плюсом добавлять еще коктейль, то, конечно же, у вас будет начинать увеличиваться и мышечная масса, и состояние вот вашего организма будет вести к тому, что вы будете не накапливать жир, да, а вы будете, как сказать, не жиреть, да, а у вас будут появляться мышцы там какие-то, ну, в общем, вы будете приходить в ту норму, в которую необходимо. Дальше, что, что кому, кому еще, да, кому, спортсменам, да, вот, кстати, коктейль, о коктейле рассказывают очень много спортсменов. Есть спортивное питание, да, но оно с такими там различными добавками, что, по сути, его нужно принимать именно, профессиональным спортсменам и вот э, людям, которые просто увлекаются, э, я не знаю, там, легкими пробежками там и так далее, э, конечно же, профессиональное спортивное питание лучше не трогать, э, будет спасать наш коктейль. Мне кажется, это просто классно. Дальше, маленьким деткам. Скажите, маленькие детки, а они что, а со скольки лет можно коктейль? Да, ну, со скольки лет можно белки? Который хорошо усваивается. Со скольки лет. Я думаю, что, конечно же, можно, и э, при этом э, вы просто должны понимать, что это маленькие детки, значит, доза должна быть, соответственно, меньше. Вот и все. Я не вижу здесь, ну, то есть еда, да, ну, кому яблоко, да, со скольки лет можно яблоко? Ну, вот можно там со скольки, там, шести месяцев, да, вот уже тереть яблочко, вот там капельку маленькую капать. Можно же, можно. Ну, то же самое вот с коктейлем, да. То есть это белок. Посмотрите, когда со с времени можно да, давать белковую смесь. Дальше, э, женщинам, любым женщинам да, любого возраста, э, а особенно детородного возраста, то есть женщинам, которые хотят э, детей, которые хотят забеременеть, которые хотят малышей, да, которые уже, возможно, стали мамой, а которые, возможно, еще э, только вот как раз ждут да, прибавления в своем семействе просто будет необходимо, потому что если вы откроете YouTube и наберете влияние вот коктейля плюс пак на людей, которые не могли долго родить, то вы найдете миллион просто историй, когда люди по 10 лет не могли, да, забеременеть, родить ребеночка, да. И, в общем-то, все замечательно. Я тут исключаю, сразу говорю, я исключаю те моменты, которые, ну, естественно, являются врачебными, да, там какая-то там причина, которая, ну, только может врач вылечить. А когда, в общем-то, врачи ничего не находят, но, но вот, ну, ну, вот бывает так. Вот, я мне кажется, любой вот из вас, да, куда ни ткни, вы обязательно найдете такую семью, да, у которых, ну, к сожалению, вот, ну, но ну нет детей. Вот, время говорит, что вроде бы все хорошо, но нет детей. И они начинают употреблять коктейль плюс витамины, да, параллельно с мужьями. И репродуктивные функции у этих людей налаживаются. Вот, вот понимаете, то есть здоровое питание. То есть, по сути, вот этот вот коктейль, он приводит к вас, к тому, как вы должны правильно кушать, как вы должны правильно питаться. Давайте еще уже, я не знаю, ну вот у меня ребенок ходит в школу, да. 50 рублей плачут за питание для, для того, чтобы она покушала. Кушает очень плохо, выборочно. То есть, вернее, кушает-то хорошо, может, в нормальном количестве покушать, но выборочно. Дома я ей готовлю. А что делать в школе? Она приходит у меня, что кушала? Ну, кушала. Начинаю разбирать, что кушала – Ничего не кушала в итоге, получается. Пыталась давать ей деньги с собой, что ну давай, дочь, ты пойдешь купишь себе там, ну пусть сосиску в тесте. Вы сами понимаете, если ребенок будет постоянно есть сосиску в тесте, то к 11 классу просто мы будем загибаться с желудком. Да? Вот. Отмели вот эту ситуацию и причем ко всему, что это же нужно отстоять очередь, да, купить на переменке и так далее. Отмели выход ты, то есть у них в классе есть Вода, ради бога, я шейкер, он, кстати, совсем небольшой, вот такой вот у нас шейкер, да, туда насыпаю ее дозу, да, этого коктейля, она наливает себе до определенной рисочки. Воды взбивает, запивает, и ребенок у меня и получил белки, усво... которые усвоились, да, в организме, и при этом она полноценно как бы покушала на следующие 2-3 часа. А вот, поэтому, конечно, это же классно. Ну, точно так же можно вот любую профессию разобрать, да, я не знаю, там, бухгалтера очень часто сидят, закрывают свои отчеты, да, им просто, ну, некогда даже встать. Ну, 5 секунд, раз-раз-раз, шейкер. То есть, кому предлагать, да, вы понимаете, получается, что коктейль – это такая уникальная еда, да, такая вкусная, аппетитная, которая, в общем-то, полезна всем. Получается так. Что у нас со вкусами, да, вот протеиновый комплекс, абсолютно безвкусный, да, чуть-чуть соленоватый, то есть его можно а, самим делать какие-то супы-пюре. Два супа у нас есть, это томатный и спарши, э, да, по-моему. И три коктейля, это клубника, шоколад и ваниль. Каждая порция, там, по 18 грамм, то есть упаковка рассчитана на 21 порцию, существует подписка на эти продукты. Что это значит? Это вы за каталог, то есть раз в три недели, да, то есть раз в 21 порция, если вы принимаете одну порцию в день, да, то вы три недели покупаете а, про -про продукт, потом след на следующие три недели покупаете. Вот так вот три раза подряд вы покупаете по цене, да, а, а когда наступают четвертые три недели, да, вы продукт получаете Абсолютно бесплатно в подарок. Поэтому вот эти вот 4 продукта посчитайте с ценой за 3 продукта, разделите на э, свою порцию, да, найдите свою порцию и вы узнаете, что э, цена данного продукта, то есть цена как обеда, да, цена завтрака у вас будет меньше чем 100 рублей. Что ж, дорогие друзья, если я вам была полезна, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube. Под каналом, да, под видео будет ссылочка на оформление дисконтов, дисконтов В том числе и коктейлей да? То есть вы, как мой партнер, получаете 20% скидку на продукцию Пожалуйста, проходите и пользуйтесь вкусной едой, полезной едой вот. И будьте, конечно же, здоровы. До новых встреч!